с выходом iOS 14 существенно изменились подходы к ASO в App Store. В этом видео мы кратко рассмотрим новшества системы, которые повлияли на ASSO в App Store. Привет, это Мария и новости Digital. Итак, что же изменилось? Скачивать приложение с фичеринга стало проще. Теперь пользователям не нужно переходить во вкладку «Статьи» или «Коллекции». Два приложения будут отображаться в поисковой выдаче, и их можно скачать сразу из поиска. Однако это снижает позиции приложений в поиске. То есть приложение, которое в iOS 13 занимало первое место в выдаче, в iOS 14 будет занимать уже третье. Новые функции автокоррекции, опечаток и автозаполнения при вводе поискового запроса. Теперь оптимизация под запрос с опечатками теряет смысл. Оценка, возрастное ограничение, рейтинг в категории, имя разработчика, язык и размер приложения вынесены вверх страницы. Таким образом, особое влияние на конверсию в установку будет оказывать размер приложения. Новый функционал App Clips, который позволяет совершать основные действия без скачивания приложения. Например, заказать еду или вызвать такси можно с помощью NFC-меток, QR-кода, ссылок, при использовании которых пользователь может открыть небольшое окно приложения, в котором доступны основные действия. Apple Clips также будет рекомендовать воспользоваться мини-версией приложения. В консоли разработчика App Store появилась специальная функциональность для внесения метаданных страницы Apple Clips. Заголовок длиной не более 18 символов, подзаголовок не более 43 символов, горизонтальное изображение 3000 на 2000 пикселей в формате PNG или JPEG, доступны для пользователя действия в приложении. Для ASO последствия внедрения App Clips могут заключаться в снижении числа загрузок приложения. В итоге стандартные практики ASO в App Store существенно изменены. Крупные приложения могут получить больше установок, а для средних и мелких приложений получить органические установки станет труднее. Поэтому крайне важно адаптироваться под изменения, чтобы не потерять позиции и пользователей. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!